Я есть появляется первым. Это всегда присутствует, всегда доступно. Отвергай все мысли, кроме я есть. Оставайся в этом. Просто твердо стойте на месте и зафиксируйте себя в я есть. Отклоняйте все, что не связано с я есть. Последовательно и настойчиво отделяйте я есть от то или это. Просто сохраняйте в уме чувство я есть. Только «я есть», несомненно, оно безличностное, все знания берут начало в этом. Это корень, придерживайтесь этого и отпустите все остальное. Вы не сомневаетесь мне «я есть», это тотальность бытия. Помните, «я есть» и этого достаточно, чтобы исцелить ваш ум и вывести вас за пределы. «Я есть»? Оно всегда свежее. Все остальное — это умозаключение. Когда я есть уходит, все, что остается, — это абсолют. Уделяйте все свое внимание «я есть», которое является временным присутствием. Я есть распространяется на всех. Все время возвращайтесь в это. Опирайтесь на «я есть». И идите за пределы этого. Без «я есть» вы спокойны и счастливы. Держитесь за «я есть», исключая все остальное. «Я есть» в движении, создает мир. «Я есть» в покое, становится абсолютом. Бессмертие – это свобода от чувства «я есть». Чтобы обрести эту свободу, оставайтесь в ощущении «я есть». Это просто, это примитивно, но это работает. «Я есть» возникает спонтанно. В вашем истинном состоянии. Оно бессловесно и может быть использовано для выхода за пределы. Я есть привело вас. Я есть уведет вас. Я есть эта дверь. Оставайтесь в ней. Она открыта. Вы должны быть здесь, прежде чем вы сможете сказать «Я есть». Я есть – это курень всего проявления. Я есть – это постоянное связующее звено последовательности событий, именуемых в жизни. Будьте только в этом связующем звене «я есть» и идите за его пределы. «Я есть» — это совокупность всего, что вы воспринимаете. Оно заключено во временных рамках. «Я есть» — само по себе это иллюзия. Вы мне «я есть». Вы до этого. «Я есть» — Ваш величайший враг и ваш величайший друг. Враг, когда привязывает вас к иллюзии тела. Друг, когда выводит вас из иллюзии тела. Начало и конец знания – это я есть. Будьте внимательны к я есть. Как только вы поймете это, вы будете отдельно от этого. Вы должны медитировать на я есть, не держась за телом. Я есть – это первое заблуждение. Пребывайте в этом, и вы выйдете за пределы этого. Ваш гуру, ваш бог – это я есть. С его появлением возникла двойственность и вся деятельность. Оставайтесь в я есть. Вы до того, как возникла я есть. Концепция я есть – это последний форпост иллюзии. Удерживайте ее, утвердитесь в я есть. Тогда вы больше не личность. Ничего не делая, вы имеете знание «я есть». Оно пришло спонтанно и без вашей воли. Оставайтесь в этом и отпустите топорное «я есть». «Я есть» — это ваш единственный капитал, это единственный инструмент, чтобы решить загадку жизни. «Я есть» во всем, и движение неотделимо от этого. Просто будьте «я есть». Просто будьте. Я есть возникло в вашем однородном состоянии. Тот, кто свободен от «я есть», освобожден. Вы есть, До «я есть». Почитайте постоянно пребывающее в вас «я есть». Это «я есть» родилось, и это «я есть» умрет. Вы не это «я есть». Оставайтесь сфокусированными на «я есть» до тех пор, пока это не уйдет в забвение. И тогда есть вечное, есть абсолют, есть парабрахман. Узнание я есть это причина рождения. Исследуйте это. И в конце концов вы утвердитесь в абсолютном парабрахмане. Вс знание я есть, включая бесформенное, отбросьте. Я есть и оставайтесь в покое. До рождения, где была я есть. Не загрязняйте, я есть и тела. Я как абсолют. Не я есть. В отсутствии я есть нет необходимости ни в чем. Я есть уйдет с телом. То, что останется, это абсолют.